Приветствую вас, друзья, на канале Индекс рейд анализ рынка на сегодня, шестнадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Рынок по-прежнему находится в зоне экстремального страха, индикатор страха и жадности показывает отметочку 23. За последние сутки было ликвидировано 33 с небольшим тысячи трейдеров на общую сумму 75 миллионов долларов и потери несут преимущественно лонговые позиции. Давайте также посмотрим традиционно соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас сейчас доминируют шортовые позиции, доминация незначительная 50,56%. Индикатор alt сезона находится по-прежнему в зоне 40 и показывает нам отметку 47. Традиционно также давайте посмотрим, что нам показывает доминация биткоина. На дневном таймфрейме в последнем нашем обзоре мы предполагали, что можем немножко прирастать, поскольку волны моменту мы находились внизу на индикаторе Cypher B и также активный зеленый манифло при этом незначительно повышаясь, но все равно присутствовал. И также обращаю внимание, что мы находимся в шортовой зоне и сейчас немного намекаем на отскок из нее по индикатору Trend Score. Поэтому доминация может продолжит прирастать для нас сейчас сопротивлением выступает локальная FIBA на отметочке это где-то примерно 40,5 при этом отметку 618 локального FIBA золотого сечения мы с вами прошли это было на отметке 40,20% если мы закрепимся здесь и прорвемся чуть-чуть выше за сетку и мой рибон, то следующим сопротивлением у нас выступит локальная FIBA 236 на отметке 41,21% и, и дальше глобальная FIBA 4147 если посмотреть на малые часы на 6-часовом таймфрейме, немножечко в боковичке, И также обращаю внимание, что уже начинаем потихоньку перегреваться по индикатору трендскор. Мы находимся сейчас в лонговой зоне и перегрев очевиден. Также мы можем видеть это и на волне моментума индикатора Cypher B. Потихонечку гребень волны заворачивается. Если заворот продолжится, то мы с вами немножко откорректируемся. Но опять-таки пока денежный поток индикатора Cypher B находится в зеленой зоне, прирост будет продолжаться. Вчера американские индексы немного прирастали, если мы посмотрим на бенчмарк широкого рынка S&P 500, то мы видим, что сейчас мы пошли на коррекционное снижение, при том, что мы с вами пытались прорваться через отметку 4020 пунктов. Здесь на этой отметке находится экспоненциальная средняя скользящая. можем посмотреть по другому набору индикаторов. Мы видим красный moving 200 EMA, она выступила сопротивлением для данного индексного показателя. И если мы не прорвемся через эту кривую, то, вероятнее всего, ближайшей поддержкой выступит также кривая экспоненциальных средних скользящих, это 100 экспоненциальная средний скользящих, голубой мувинг, и находится это все на отметочке сейчас примерно 3900 динамичной поддержкой. Но также обращаю внимание, что волны момента на дневной таймфрейме находятся наверху, не ушли в якорь, находимся в большом триггере, VWAP двигается сверху вниз, желтая волна индикатора марки CIFRB, и вероятность того, что мы будем... Толкаться вниз достаточно высокий, с учетом того, что у нас классический RSI тоже загибается При этом толчок может быть не сильным, обратите внимание на денежный поток Очень резкий загиб по денежному потоку после коррекционного снижения Может нам дать возможность снова попытаться прорваться через экспоненциальную среднюю скользящую 0,02 Но давайте сразу же посмотрим на 6 часах Мы видим с вами, что на 6-часовом таймфрейме как раз-таки поддержкой выступает 200 Экспоненциальная средняя скользящая на отметке 3900 10908 пунктов примерно. Дальше у нас достаточно мощная поддержка, 6-часовая, краткосрочная, двумя экспоненциальными средними скользящими, 100-й и 50-й мувинг, оранжевые и голубые кривые. И здесь же у нас находится уровень глобального FIBA. Все это на отметке 3800 с небольшим пунктом. В целом последний рост был обусловлен тем, что у нас вышли хорошие данные вчера по индексу цен производителей, PPI, мы видим, что данные вышли очень хорошие и в целом это и было основным драйвером для того, чтобы немножко порасти. Снижение производственной инфляции как раз таки является одним из таких ключевых показателей, на которых необходимо обращать внимание. Давайте также обратим внимание, что у нас сейчас показывает очень интересный индикатор, который я достаточно давно не показывал. Это коэффициент NVT, для тех, кто не знает, что это такое. Сразу же хотел бы обратить ваше внимание, что данный индикатор фактически это показатель ПНЕ &E, только в криптовалюте. Для тех, кто не знает, что такое ПНЕ, &E, это соотношение цены, например, акции к прибыли компании. И этот показатель достаточно четко в глобальном масштабе показывает зоны перекупленности и перепроданности. Когда NVT биткоина на высоком уровне, это указывает на то, что оценка превышает стоимость, передаваемую в его же платежной сети. Это может произойти, когда сеть находится в стадии быстрого роста, и инвесторы оценивают ее как высокодоходную инвестицию. Или альтернативно, когда цена находится в неустойчивом пузыре, соответственно, происходит обратная динамика. И обратите внимание, Всегда, когда мы находились внизу, за нижней линией вот этой пунктирной, это нижняя граница, то есть NVT покупка, можно сказать сигнал для покупки, и верхняя граница, это когда речь идет о продажах. Когда мы находились внизу, мы всегда отталкивались снизу и прирастали. В какой степени будет рост? Достаточно быстрый и вертикальный, или это будет такое сглаженное, динамичное и небольшое движение вверх? Этот показатель сказать нам не может, но однако мы можем точно видеть с вами, что когда мы находимся в нейтральной зоне, например, вот здесь индекс, находился в нейтральной зоне мы с вами прирастали а вот здесь когда индикатор находился в нейтральной зоне мы с вами снижались сейчас индикатор как раз таки находится в нейтральной зоне. Верхняя граница зона продаж 114 с небольшим по данному индикатору и нижняя граница 47 с небольшим по данному индикатору. А сейчас этот коэффициент показывает нам отметочку примерно 67,5, это означает, что мы находимся в нейтральной зоне, загнулись, пытаемся опуститься вниз, это может быть еще одним сигналом к тому, что мы можем более глубже уйти по цене и капитулировать все то, что ждут сейчас большинство инвесторов перед тем, как начаться, хотя хотя бы какому-то локальному булрану. Может быть, как я уже говорил ранее в обзорах, этот булл-ран будет не для переписывания all-time high, то есть максимальной цены биткоина, которую он достигал на отметке 69 тысяч долларов, а некий промежуточный хай, как это было в 2019 году. Но в любом случае отскок, я считаю, что у нас так или иначе произойдет, потому что большинство он внутри внутрисетевых индикаторов показывает нам наиглубочайшую перепродность. Ну и у нас появились намеки на то, что в связи с теми событиями, которые произошли сейчас на рынке, это крах достаточно большой бирже бирже FTX, то в последнем отчете от аналитиков Glassnode, который публикуется в нашем телеграм канале, речь идет как раз таки именно о этой бирже, о ее внутрисетевой активности, о ее ликвидности и так далее, так далее. Можно более подробно почитать об этом в телеграме. но здесь также речь зашла у аналитиков и о том, чтобы оценить, как ведут себя сейчас долгосрочные держатели. И по данным внутрисетевой активности было видно, что с половиной тысячи биткоинов с 6 ноября сократилось у рук долгосрочных держателей то есть на сегодняшний день масштаб недостаточно большой для того чтобы изменить баланс и каким-то образом считать что началась полномасштабная капитуляция у крепких рук но при этом первичные намеки уже есть и аналитики считают что если эта тенденция продолжится каким-либо образом то у нас будут риски к тому чтобы долгосрочные держатели все-таки начали тратить свои старые монеты и снизиться предложение со стороны них, и это будет означать уже полномасштабную, более широкую капитуляцию уже непосредственно долгосрочных держателей. То, о чем я только что сказал, то, что ожидает большинство на сегодняшний день, как начало восстановления и окончание формирования дна. Также хочу сразу обратить внимание на индекс доллара. Данный индексный показатель мы видим с вами потихонечку завершает свое снижение. Восьмая свеча по индикатору секвентал. Это означает, что мы уперлись сейчас в хорошую поддержку. Но это, собственно, и видно на графике. Мы видим 200-ю экспоненциальную среднюю скользящую которая выступает сейчас поддержкой для этого индексного показателя. И если поддержка отработает и мы будем отталкиваться, то ближайшее сопротивление пунктирной трендовой паутины на отметочке 108 с небольшим. Дальше чуть выше Также 108.70, около 109 У нас консолидируется сотая экспоненциальная среднескользящая Которая выступит с сопротивлением Далее 50-й Мувинг, динамичное сопротивление на отметке 110 с небольшим в любом случае мы с вами видим, что сейчас у нас достаточно глубокий уход манифлоу по индикатору Cypher B, в нулевых отметках практически находимся. Сейчас по дневному таймфрейму данный осциллятор показывает отметку 0.96, это означает, что мы очень близко к нулю, но при этом обращаю ваше внимание, что цена средневзвешенного объемом Viva по отрицательных значений максимального достижения на отметке 14.26 сейчас тоже подошла поближе к нулевой отметке и находится в зоне минус 1.87. Это означает, что волна вивап цены средневздешной объемом Cypher B двигается снизу вверх, подталкивая сейчас движение графика в восходящую динамику. И также у нас отрисовка большой якорной волны с загибом по гребню, индикатором Market Cypher. Мы видим, что Momentum, скорее всего, тоже здесь. В ближайшее время должен будет нарисовать зеленую точку, зеленый кроссовер и попытаться потолкаться. Вопрос, прорвемся мы за пунктирную и прорвемся через эту кривую, остается открытым, но при этом попытка толчка будет. Если мы не уйдем в красную зону по индикатору «Манифлоу», а оттолкнемся отсюда и начнем продолжать формировать зеленый денежный поток, то отскок будет достаточно большой. Я ожидал этот индексный показатель как минимум на отметке 117, и далее рост к 28. По-прежнему считаю, что такое развитие сценария вполне себе вероятно, потому что можно посмотреть на более старшие часы и убедиться в том, что здесь денежный поток достаточно активен, достаточно большой, особенно если брать, например, двухдневный таймфрейм, то мы с вами видим, что здесь почти завершилась формироваться волна, манифлоу достаточно широкий, вивап толкается, снизу вверх и на таких больших часах если мы на двухдневке устоим, например, на сотой экспоненциальной средней скользящей, на которой мы сейчас консолидируемся, то мы достаточно хорошо можем оттолкнуться и попытаться прорваться через границу верхнюю пунктирной трендовой паутины. Это где-то на отметке 113 с небольшим. Ну и главная криптовалюта у нас сейчас по-прежнему находится на дневном таймфрейме в боковом движении. При том, что мы отрисовали волну моментума в триггере. Здесь мы на сайфере отрисовали зеленый кроссовер, зеленую точку, пытаемся Намекнуть на то, что у нас может быть рост. При этом секвентал завершает девятую свечу в боковой динамике. Ближайшим сопротивлением мы видим зоны, подчеркнутые секвенталом. Эта отметочка у нас начинается с 17600. Дальше у нас половиной, То есть пройти объемы 17600 нам в любом случае будет необходимо. 17500, 17600. Для того, чтобы попытаться все-таки прорваться через динамичное сопротивление. 50 экспоненциальной средней скользящий, оранжевый мувинг. На отметке 19200. Дальше у нас сейчас 20 450, 2500, можно сказать, зона. Здесь 100 экспоненциальная средняя скользящая и выше уже 200 находится сейчас на отметке 24 с небольшим. Это если говорить по индикатору с учетом экспоненциальных средних скользящих. Давайте посмотрим другие наборы индикатора для того, чтобы более глобально оценить, куда мы сейчас двигаемся. В первую очередь один из моих любимых индикатор экспоненциальных средних скользящих – это классическая сетка Имей e Ribbon По ней очень хорошо ориентироваться. Если далеко уходим от этой сетки, то достаточно быстро к ней возвращаемся. Обратите внимание, сейчас находимся на глобальных объемах. В сопротивлении это где-то в зоне 20 тысяч 19600 предыдущий All-Time High 1920. Здесь же у нас Сейчас в сопротивлении выступают все экспоненциальные среднесходящие сетки. Ну и, как правило, я многократно в своих обзорах говорил, чем дальше уходит цена от сетки, тем быстрее она возвращается. Если сетка находится в нисходящей динамике, то возврат, соответственно, вертикально в противоположную сторону. Если сетка в боковой динамике, то у нас есть шанс ее прорвать и развернуться. Сейчас сетка продолжает снижаться, но снижение не такое большое, конечно, как было в глобальном падении. Сейчас у нас... Есть только небольшой намек, что мы можем уйти чуть-чуть ниже. Формируем объемы в зоне 16,5. Уход вниз вполне себе вероятен. Сейчас с большей степенью вероятностью на дневном таймфрейме индикатор настроений показывает нам шортовую динамику, конечно. Двигаемся к сигналу по этому индикатору, но пока нет никаких подсветок для того, чтобы намекнуть на полномасштабный разворот. И вероятность того, что мы еще немножко вниз будем толкаться, ну, достаточно высокая. Но при этом стоит также обратить внимание, что чем дальше на дневке будем уходить от сетки, тем больше вероятность все-таки к ней вернуться. Это что касается более крупных часов. Давайте посмотрим 6-часовой таймфрейм, рисуем падающую свечку. Мы с вами вчера говорили о том, что мы можем по 6 часам прирастать, поскольку здесь была попытка отрисовать триггер, и мы с вами так и сделали. Мы с вами поросли, то есть у нас был прирост 14 ноября, но сейчас мы его завершаем, рисуем красный бриллиант полноценную полнотелую свечу Heiken уперлись в нижней границы в точку пивот индикатора Market Cypher SR на отметке 16000, где-то примерно 400, 16 371 Верхняя граница точки пивот у нас находится на отметке 16675. И вероятность того, что будем двигаться вниз, достаточно большая. Со средних значений индикатора Trendscore мы двигаемся в шортовую зону. Поддержка у нас выступает сейчас локально фиба на отметке где-то 16 160 16 170. Если не удержим, то уйдем чуть ниже в зону 15 800. Но ну, по крайней мере мы здесь отрисовали сейчас малую триггерную волну и намекаем на то, что на краткосрочной тенденции все-таки Можем сейчас корректироваться. Это 6 часов, но при всем при этом дневной таймфрейм как раз-таки нам показывает обратную динамику. То есть после какого-то коррекционного снижения, может быть резкого сквиза, предвыходные дни у нас может быть какое-то движение. Рынок в любом случае находится в стадии какого-то ожидания. Негатива сейчас побольше, чем позитива, но позитив тоже вероятнее всего подгонят и это будет связано с тем, что ужесточение денежной кредитной политики со стороны ФРС может немножко смягчиться и мы в декабре увидим все-таки увеличение на 50 базисных пунктов, по крайней мере аналитики CME Group сейчас склоняются именно к такому сценарию, это даст конечно немножко позитива для рынка и скорее всего вот этот триггер с зеленым кроссовером и достаточно Перепроданностью по трендовому индикатору по скору, скорее всего, даст нам возможность все-таки отскочить. Насколько сильный будет отскок, непонятно, но это дневной таймфрейм, поэтому рассчитывайте, что это все-таки среднесрочная перспектива. Но если смотреть короткие часы, то у нас сейчас нисходящая динамика, конечно, мы видим на двух часах. Это достаточно отчетливо, пытаемся отрисовать вниз волну и двигаемся с верхней границ к нижней. Сейчас уперлись в локальное FIBA 618, золотое сечение по локальному индикатору тренда и точка пивот, как раз таки они здесь